От экс-на включение. Я прошел ту миссию, которую я не мог пройти. <клёх> Все, совесть чиста, Вито. Продолжаем игру. Ага. Продолжаем, блин. Вито. Продолжаем. Почему я машину там оставил? Да, она просто дымилась. Машина, да, машина дыми, дымилась именно. Милицейский, милицейский, милицейский, а милицейский, кстати, реально похож на Гитлера, немножко. Да, я слишком широкий, меня встретил, меня увидел такой бомбист и сказал, что слишком широкий, да, я слишком широкий. Так что на тап. А -а -а. Блин, да отсюда во надо. Чё? Обчи, не чихайте. О, а может и сейчас поплыть на ту сторону? Переплыть? А? Не, не надо. Не, не надо. Хотя нет, тут может и по можно. Да Россия. Вот. F, держитесь, сломать замок. С. Так, С переденьте, ездить. Ну ладно, смит тогда твой восемь. Мой. Я тут это взял. У Н сто и номер машины QM-107 ой нет, даже знаю еще можно один взять вот этот или этот нет, на этом садить нельзя ездить Сейчас. Чтоб... Мне ни нету. Эй, чё-то где ж газа хватает? Так. Эф. Вот так. Побежали мы. Вот это вот, сюда вот. Входим. Чем могу помочь? Кожная куртка, так нет, по-снею, костюм, плащ, по сне, костюм за 55, купить надо было бы, костюм со шляпой, вот, ну, этот, Мам, вот. он очень это, не, ну, нормально, чую, смотрится на вид, прикольно, Так, стопа. вон с дороги. Вот, поэтому с этой точки это Здорово. было написано ой так так надо идти Как я просто не знаю как принцип граб гран так про бридж гран так про бридж переезд через мост не переход. Нет. нет. Не надо. Я вот по этому мосту вот всю игру хотел садить, по пройти, почти. Три раза я эту задание выполнял. Трижды. И не дважды, не один раз. А именно три раза. Военный. Доносите крем для надежной и, и. и. А опять это дом Да, ли? Лукас нож идет Нет, значит, это этажом ошибся опять. Долги? 3, Ай. Я же просила купить большая упаковка. Мейтмен. Мейтмен. Да нет Нужно, ну, тут выйти и нажать шай... И надо, так Деджо, а? О, может на... вверх надо еще выше подняться на четвертый так, потому что ну тут же это... Нет, так рыб тут не... Так Дехас мне понравился. план такую. И что это кола сэндвич. Ребята, вы невероятные просто. А, лечь спать надо. Не да. -за Ладно, закончили идти этот. Глава 4 глава. Закон <смех> Мерфи. Вс, что плохое с тобой должно случиться, это случится. По закону Мерфи. Ага. <смех> <смех> <смех> Что случится и рано. Джо, смотри, смотрит, бьёт пиво. Смотри-ка. Не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа. По-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Вечером так пушку захватить, я не знаю. Не, нужно. пушка-то есть. Ладно. Ай, я... Ненадолго закончу, потому что, ну, во-первых, у меня спина болит, а во-вторых, у меня спина болит. Ага. Ладно, ребят, давайте. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Мафии 2. Так, видео. Еще, кстати, очень-очень-очень... Ну, разрешение на полный экран включить, включить. Яркость 10. Мне вот... Яркость больше нравится. Вот такая вот ты все Ладно, хорошо, ребят, давайте назад, назад. Пока, ребят, давайте. До скорых встреч. В мафии 2. Пока-пока. До скорого. видите И мы с вами прошли третью главу между делом, между тем.